Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Magic 200. И сегодня будет очень-очень хороший баг в Майнкрафте 1.5.2. Этот баг заключается в том, что можно открывать сундуки сквозь стену. Можно проходить сквозь стену вот таким вот образом. Я всего лишь нажимаю на стенку. Ничего, никакого механизма и прочего. Также можно закрывать за собой дверь по нажатию по стенке. Дверь закрылась. И дверь открылась и закрылась, да. Давай, нажимаюсь. Ну вот, в принципе, вы поняли. И, как, и вы спросите, какого черта здесь происходит? Этот бак э, пользуется тем, что, как всем уже известно, когда наводишь на блок курсора в Майнкрафте, получается вот такая вот черная, так скажем, аура у блока. А всем известно, что еще, ну, боль много у кого известно, что у ступенек вот такого вот четверть блока остается. Да. И с помощью этого, этой четверти блока происходит сам бак. И с помощью этого бага вы можете делать все что угодно. Вот как раз таки с помощью, так скажем, вот, видите? Я даже могу вот так вот бить и ставить блоки сквозь стену. Все, ну ладно, с вами был Magic200. Подписывайтесь, ставьте лайки, э, зовите друзей. И пусть они тоже посмотрят и оценят это видео. А с вами был Magic200. Всем удачи, всем пока.